Друзья, всем привет! Это Илья Рахманин. Сейчас я вам покажу очередной катер, который находится у меня в продаже. Вот такой вот триумф российского производства. Материал корпуса стеклопластик. Длина 5,3, ширина 212. Пассажировоместимость пять человек кожный салон музыка и холод там есть носовая каютка с движком подвесным Сузуки DF 140 полностью обслуженный мотор и уже законсервированный. Есть раскладная лестница. Утки ниржавеющие. Прицеп с ПТС. кранцы В комплекте. Фонари вот такие стоят. Тент. По корпусу есть небольшие коски, которые надо полирнуть. Отвалился он кельгард, который надо поменять. Люк. Катер обслуживался у нас в сервисе. Никаких нареканий нет. 2007 года постройки. Ждет нового владельца. Все контакты будут в описании. Обращайтесь. Делитесь этим видео с друзьями. До новых встреч.